Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Разе. На Леоне 2 произошла революция. У нас на данный момент три лагеря. Из трех лагерей два объединились против Егана. И я решил написать человеку вот из этого как раз образовавшейся третьей стороны. Получилось все спонтанно, я не готовился, то я подготовил бы вопросы, но я написал. Он, человек согласился пообщаться и как бы внести в ясность. Тоже за третья сторона такая на Леоне второй образовалась. Как бы были джастис, но после того, как Ворон решил единолично выйти с Альянса, как бы послужило, наверное, рычагом от этого всего, что произошло, то дальше видео... Разговор с Рамзесом, э, лидером этой третьей стороны. Привет. Всех интересуют вопросы, почему ушли от Ворона, вот, вот это самый главный. И что за альянс такой интересный? Вот. Слушай, от Ворона мы ушли, наверное, несколько причин для этого было. Но в основном, как бы вообще основная причина, почему мы вообще откуда-либо уходим, это потому что мы не сходимся характерами с людьми, с которыми мы играем. Мы стартовали очень давно на 6-й Эрике, были основателями, скажем так, одного из сильнейших альянсов на тот момент СССР. Хоть мы и базировались на одном сервере, но сил достаточно много было. И в один прекрасный момент, просто когда наш альянс продался, скажем так, наш клан решил отделиться в тот момент. Ну, если коротко, у меня сейчас э, с 6-й Эрике со мной играет порядка там 25 человек. Мы играем в игру ради удовольствия, там, не ради каких-то там пикселей, скажем так. В общем, у нас, скажем так, игра друзей просто. Ну, я понял. Мы просто с ребятами играем вместе, и неважно важно, что будет, как будет дальше. Сейчас что мы? Сейчас мы отделились от ворона, соответственно, отвалились абсолютно все до единого мои люди, которые со мной с самого старта играют. И плюс, пока играли, познакомились еще с людьми. В составе у Ворона некоторые из них с нами перешли, продолжают играть с нами сейчас. А это кто? Это люди, которые играли с Вороном, это кто именно? Ну слушай, я тебе по никам всех не назову, но было нас 25 человек, сейчас нас 50 человек. Это вот сейчас в клане в ПВЕ? Да-да-да, полный состав у нас сейчас. Но, но это ваш Альянс, именно Fair, Play, Лево. Ну, а касательно Альянса, получается, что в итоге, мы когда у нас начали все продаваться в Альянсе Джастис, ну, естественно, я как руководитель, скажем тогда глава клана, я не мог смотреть на то, как все разваливается, и мои ребята плывут в никуда, скажем так, по течению, поэтому я начал искать выходы на все сайды абсолютно пообщался абсолютно с каждым лидером альянса большого биг сайда в клана. И стал вопрос выбора сайда, в который мы пойдем. Вот мы порядка двух недель обсуждали, куда идти, где лучше. И в итоге как бы остановились на выборе Fairplay. И буквально вчера, да, вчера вроде бы мы вступили в Fairplay. И, соответственно, получается так, что в автомате развязалась война с RedRise. Потому что есть противостояние между FirePlay и RedRise. так как у нас на сервере представители одного и второго сайда. А об истории не можешь, не знаешь от Йоси и Кайден? Историю, что произошло, из-за чего два месяца у нас какие-то непонятки были? Да, знаю. Ну, как знаю. Знаю, опять же, из уст ребят. Часть сейчас расскажу, секунду. Давай сейчас на балкон выйду и с телефона подсоединю себе, окей? Просто хочется вот услышать историю, вот, и что ребята рассказывают, что ваши, ну, там, как ты слышишь, как ты знаешь. Слушай, ну, из того, что я знаю, конфликт начался чисто между Йоси и Малютой. Ну да. Получается, у Йоси был твиночек. Мы прилетели на Лево-2, нам сказали всем качать твинка-кланы для хорючего. Соответственно, все вышли и пошли качать твинка-кланы до 5-го левела. Йоси, я так понимаю, пошел качать своим твинком с 74-го левела. И его слил Малюта на споте. Когда Йоси ему написал в личку, ну типа ты там не припух, брат, я так понял, у них завязался интересный диалог. Йоси пожаловался в разделе Жалобы в Дискорде, составил петицию, но руководство написало из раздела вопросы твинков. Типа нас мало интересуют. Поэтому иди в соответственно, обиделся. Сказал, тогда малютик конец. Начал щемить малюту. За малюту начал впрягаться Уджи. Соответственно, Йоси начал щемить уджи, За Уджи начал впрягаться весь Альянс Джастис. И, соответственно, Йоси начал щемить весь Альянс Джастис. Короче, в целом понятно. Ну, как бы, когда этот конфликт начинался, еще на собрании, я поднимал неоднократно этот вопрос. Пытался воразумить немножко руководство, что это никому не интересно. Противостояние Сьюсей. Для таких людей, ну, которых сильно обидели. У них, наоборот, игра приобретает цвет, И в одно, одно рыла, как бы противостоять большому альянсу это очень даже весело. Тебя никто поймать не может, зато ты видишь врагов везде. Ну, в другое время у тебя качи нет. Ну, смотря кто зачем в игре, понимаешь? Вот если у тебя цель как можно быстрее прокачаться, как можно больше схрючить и потом выставиться на фанпэй и подзаработать на этом бабла, то, возможно, да, как бы для тебя это проблема. А если ты просто играешь в игру и получаешь от этого удовольствие, то месяц посидеть без фарма, но с классными эмоциями, что ты мстишь ну, там, за какую-то свою идею, мне кажется, это даже хорошо. Ну, короче, пиши к выводу, виновато руководство, которое не, могло, не смогло разрешить данную проблему, как бы оно как бы должно нас объединять, а в итоге не смогло. Ну, тут видишь, всё. сейчас опять же, ну, картина, она же повторяется все время. Я уже второй раз нахожусь в такой ситуации, когда мы выходим из большого тага и ищем себе союзников и пытаемся играть дальше. Ну каждый раз это происходит, пытаемся все решить мирно. Даже здесь мы как бы сначала в нейтралитете сидели. Потом ну, был там конфликт один, когда мы вышли, я с Тимуром Свороном, который на ЕГО не играет сейчас, поговорил. И как бы предложил ему, что мы в полный нейтралитет уходим. Стал вопрос ребром о дележке спотов. Он у меня спросил, типа, как мы будем споты делить, если вы будете в нейтралитете. Я говорю, ну как, мы нейтралитете, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем, и все довольны. Кто первый встал, того и спот. Как бы Тимур вернулся, сказал, что, ребята, такая политика нас не устраивает, и, короче, вот вам вар, прокинули нам вар. Потом, что у нас, потом, соответственно, я даю команду своим людям, что, ну, вариантов нет, выходим все из клана и создаем опять свое, и от вора она вышли сразу же, единовременно, там, порядка человек 15-15 моих ребят, с которыми мы со старта играем. И когда баланс сил, естественно, изменился не в его пользу, пришлось уже идти договариваться, и как бы мы вроде бы порешали, что мы в нейтралитете будем находиться. Затем следующий ход от него получается вступление в Redrise, а так как мы еще не были определены со стороной, мы продолжали сохранять нейтралитет. Ну вот закончились все дискуссии и голосования с ребятами о выборе сайда, выбрали мы Fairplay, и тут как бы уже, извините. Противостояние двух бигсайдов и все Совсем не вытекающим. Но даже в этом случае я как бы предлагал Тимуру э, давай на боссах воевать. Ну, я там всем на кланы рассылал это письмо, письмо, что как бы на боссах мы воюем, в АФК мы не будем трогать никого, кто нас не трогает. В ответ пришло письмо, типа удачи. а АФК удачи написано было. Я понял. Да... Ну а сейчас, сейчас что? Сейчас расклад такой, что воюем за боссов на сервере, э, воюем везде. Ну, нам не привыкать, мы как бы каждый трансфер воевали. Боссов отнимаем, забираем, все, все довольны. Общий враг с джастисами у вас? Если расклад вообще по межсерверу, то получается джастисы воюют с трибуналами, мы с трибуналами в нейтралитете, у нас своя война с редрайзами. Ну, так, так вышло, получается, в полеоне. Я понял Тогда вы вы, получается, к межсерверу не касаетесь, вы не участвуете Пока месть, как бы, в войнах Нет, нас это не я же тебе говорю, нам это не интересно, мы, как бы, играем в свою игру Ради удовольствия, поэтому Смысла воевать на межсервере у нас, как бы, особого нет, мы просто щимим Редрайзов везде, где видим, и все. Я понял. Свои цели. Но опять же, Редрайза это не, не прям противостояние моего клана против всего Редрайза. У нас как бы есть локальный конфликт на Леоне. И, грубо говоря, два филиала топсайдов воюют между собой. Ну да, не, просто так получается, мы были все в одном Альянсе. Потом раз, и Тимур, как бы, ворон, остается в меньшинстве. И, ну... как бы сказать, непонятки, вот просто... Вчера вот, как бы, Йося, Кайден были враги, а теперь они с тобой, как бы, ну, вы изначально вместе были, просто произошла ну конфликт, такая ситуация неприятная, как бы, контент, весело, кому-то весело, кому-то нет, то вот, хотелось вести ясность, и, как бы, в целом... Не, ну, чтобы ты понимал, мы с Йосей познакомились уже на Леоне. То есть на Эрике 5 мы с ним особо не общались. Там, ну, были пару, пару раз там общения по поводу трейдов, передачи, продажи, там шмоток, краснухи. Ну, то есть чисто касательно игровых моментов таких. Uh -huh. Здесь, когда его кикнули, я с ним сразу начал списываться. Мне было очень интересно, за что человека выкинули с Альянса. И почему у него так сильно горит. Как бы Естественно, пообщавшись, выяснилось, что он-то особо и не виноват. Он действовал в соответствии с правилами Альянса абсолютно так как э, нейтралов было запрещено трогать, его слили. Ну, то есть на его месте от вина мог оказаться любой другой человек. И как бы решение, которое было принято в разрез правил, получается, сделали виноватым того человека, который поступал по правилам. Ну, отсюда как бы и, и все это, вытекающие последствия все. Не, ну там тоже есть нюансы, конечно, свои. Там. Если человеку нужен спот, к примеру, то он может слить нейтралы, там, ПВП за спот. Такое есть там правило, я знаю. Ну, ПВП за спот. ну Даже, допустим, в этом раскладе. Но, ну, получается, Ёси же с собой сначала никого не трогал. Если просто этим же твеночком, которого слили, начал щемить малюту. Ну, если нужны подробности по, по этому моменту, то тебе лучше пообщаться как раз таки с Ёсей напрямую. Ясно. Ну, в целом, ну, все понятно. Просто вы не, не сошлись с Вороном в интересах. Вот почему вы вышли. Я, я так понимаю. Ну, ты уже видишь интересы, опять же. Я же говорю, у всех разные интересы. У нас интересы игры заключаются в совместной и интересной игре просто. Нету там какого-то, знаешь, глобальной цели какой-то мы себе не ставим. Просто комфортно играем, общаемся в Дискорде. Ну так. Много людей взрослых, у всех семьи после работы пришли. Не хочется вот эти конфликты там всякие разруливать. И вот у меня коллектив собрался сейчас как раз такой, с просто сидит, общается и играет. Не, вот это, это я хотел услышать вот от многих игроков, то, что все люди как бы преследуют цель именно заработать на этой игре. Они не видят эту игру как бы, что там общение, там ПВП, там захват кластера, там такое. Ну, но это уже там сильно загнул как бы захват кластера. Ну, в целом для, не, для людей это заработок. Вот как мы вот играли и... Топы попродавались, и ты понимаешь, что Альянс бустил этих топов, ты как бы ходил на этих РБ, играл, и как-то получается, кто-то на этом заработал, просто тебя как бы кинули, выкинули. Вот просто тоже такая ситуация непонятная. Ну вот больше из-за этого у нас возникло недовольство, и мы все-таки решили очередной раз попробовать все построить с нуля. И не, не Если на старте игры у нас было все просто, да, мы на сервер залетели, там порядка человек 600, наверное, на шестой реке играло. Естественно, пока каждый клан там гнул свою линию, у всех свои правила, политика были. Так вышло, что нашли мы общий язык с многими ребятами, объединились, и нас было порядка там 350, наверное, человек на одном сервере в одном союзе. Потом в течение времени, естественно, появились скажем так, внутри нашего, нашего альянса СССР люди, которые хотели большего получать. Ну, значит, там из раздела жадность. Почему Краснуха идет туда, а не нам? Мы сейчас тут все перевернем. Все пытались что-то переворачивать все время. Но не, не получалось. У них сил не хватало. И каждый раз мы вроде как доминировали. Потом все это в один прекрасный момент развалилось. Появился альянс Эрика. Мы остались отдельно, одним кланом. Создали альянс Федерация и начали бегать воевать против целого альянса, ну то есть один клан воевал против шести Эрик. Получалось? Получалось. Мы там не мог... Получалось, ну. Что что? Воевать. Ну это же игра была, знаешь как ну, просто игра в ПВП. На сервере забирали мы часть боссов, потом естественно Еган еще на тот момент Женя был ну, хозяин персонажа еще был у себя на, на персонаже. А персонаж довольно-таки сильный, они объединились всеми топами с шестой реки в один пак. И, естественно, они доминировали. То есть мы их, по одиночке мы их убивали, но когда они вчетвером собирались в одну пачку, уже было проблематично. Ну я понял, как бы уже, мы уже не в то русло как бы идем. Ну в целом, как бы, я понял в целом ситуацию, что произошло. Ты ну согласия дашь вот это выложить на YouTube этот разговор? Да, выкладываю что-то, у ну, меня нет никаких тайн. Мы всегда играем прямолинейно, я никогда не скрываю ничего. Мы всем людям рассказываем, как оно есть на самом деле. Это хорошо, очень хорошо. То, что как бы не до понятки, вот изначально вот это просто... Как же у нас получилось, в сентябре содыш прилетели, вы ж прилетели на войну, правильно, я так понимаю? А соды улетели. И мы закрылись, тут сколько, я не знаю, человек, на этом сервере, и просто хрючили, как бы, играли. Качались. Free to play. Ну, ну, в целом мне все понятно. Даже не знаю, что еще спросить у тебя. Слушай, ну, раз уж этот, на YouTube все это пойдет дело. Я правда на правах рекламы заодно и объявил, что у нас все-таки набор идет. Мы набираем... Естественно, не всех подряд сейчас берем уже. Этап игры такой, что малыши не сильно могут тебе помочь. Да и мы не можем дать много многого малыша. Потому что надо в любом случае развивать хотя бы middle персов. Как бы тех ребят, с которыми мы со старта играем, естественно, мы будем всеми силами подтягивать. А новых ребят набираем, которых к себе. Ну, желательно хотя бы 73-й левел, чтобы был уже на персонаже вкачан. А дальше там уже не проблема, разберемся. Основной момент мы набираем людей конкретно Которые в игру пришли поиграть. А не ради того, чтобы там э, заработать каких-то, не знаю, алмазов, там, денег, продаться на фэнпэй и тому подобное. Все правила у меня в Дискорде опубликованы. Вы можете зайти прочитать в любой момент. Как бы если какие-то вопросы есть, задавайте мне в личку. Либо любому члену клана можете задать. У нас нет какой-то там диктатуры, у нас полная демократия. Я бы даже назвал социализм. Скорее, чем демократия. Поэтому абсолютно любой член клана... Пи писать им именно те в игре можно написать, чтобы... В игре ник RZS. RZS. Можете в личку написать. Правила скину, расскажу, покажу. Ну, все понятно. Как бы... Спасибо тебе за ну, то, что согласился пообщаться. Вести в ясность так сказать. Да не за что, мы всегда открыты для для диалога. Поэтому в любой момент, по любым вопросам абсолютно можем подсказать, помочь по игре. Вообще абсолютно без разницы. Ладно, тогда не буду тебя задерживать. Приятные те игры. Поменяется 10 раз, пока трансфер придет. Там на трансфере что будет? Ну, естественно, игра покажет уже потом, чем заниматься будем. Ну, пока у нас курс простой, мы собираем 100 человек. Сейчас у нас порядка 60 уже собрано. Ну, 40 мест еще есть, как бы, присоединиться к нашему сообществу и двигаться вместе с нами. В целом, вы позицию Рамзеса услышали. Что он за человек, я думаю, он не врет. То, что за ним бы не пошло столько людей. А то, что будет, мы увидим дальше. Время покажет, как говорится. Если ты хочешь меня поддержать, ставь лайк, подписывайся на канал. Это самая лучшая поддержка для меня. С вами был Розе.